Здравия уважаемые друзья, с вами на связи Залевский Денис и начинаем серию видеороликов по освещению вот такой вот методички. Имеется методичка СССР, ее содержание входит вот 17 пунктов. Первый, законы РФ и указы президента недействительны. Конституция СССР действует.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 Какое наказание за неисполнение наших требований? Создание органов СССР. Зачем это все? И что же делать дальше? Итак, друзья, в этой методичке собраны факты, доказательства. И вам остается лишь только это все лицезреть. И, конечно, перепроверить данную информацию. Она вся находится в свободном доступе. И сделать для себя логические выводы. Данная методичка на 44 листах. И сейчас мы начнем зачитывать первый пункт «Законы РФ и указы президента недействительны». Также замечу, что данную методичку будут получать все, кто заказывает паспорт СССР у нас на сайте, вместе с документами на паспорт. Итак, начнем. Указы президента РФ не имеют юридической силы, потому что законы не имеют подписи президента РФ. Да, вот так увеличим сейчас. <coughs> База документов на сайте, официальном сайте президента www.kremlin.ru Нарушен государственный стандарт РФ ГОСТ Р Р.30-2003 322. Нарушена статья 105-107 Конституции РФ. Любой закон вступает в законную силу и обнародуется только после подписи президента. В течение 14 дней президент обязан или подписать, или отклонить. Отсутствует бланк с многоцветным гербом РФ. Законы написаны на обычной бумаге. Нарушен Федеральный Конституционный Закон от 25.12.2000, номер 2 ФКЗ, редакция 12.03.2014, статья 3.4, о государственном гербе Российской Федерации. Печать канцелярии на документах не соответствует ГОСТу, 51511, р 2001 У государства есть символы. Эти символы обязательны для всех государственных органов и законов, Символы помещаются на бланке и печати как признак законности и признак принадлежности государству. Нет символа на печати или печать не соответствует ГОСТу и закону о гербе, значит, изданный закон не принадлежит государству. А если так, то что он делает в нашем государстве? Нарушена организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р-630-2003. Утвержден, утвержден Росархивом, пункт 7. Нарушен Федеральный Конституционный Закон 25.12.2000, номер 2 ФКЗ, редакция 12.03.2014 о государственном гербе Российской Федерации. Нарушен ГОСТ 51.511.R.2001 печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации, форма, размеры и технические требования с изменениями номер один четыре вопрос имеет ли юридическую силу в Российской Федерации документ в таком виде это даже за проект закона не сойдет знает ли вообще некто В Путин о существовании этих указов если знает и не подписывает значит эти законы недействительны если не знает то как они вступают в силу помимо подписи президента тут мы видим выдержка идет с документа э -э -э каждый из вас может зайти на сайт www.kremlin.ru, выбрать любой указ, найти закон там и так далее, и увидите, что на каждом документе стоит вот такая круглая печать, канцелярия написано и напечатано президент Российской Федерации В. Путин, то есть ни подписи, ни надлежащей печати, ничего нет. На документах, законах, указах написано В. Путин, мы слышали о существовании ВВ Путина. И нам даже по ТВ показывали человека и говорили, что это ВВ Путин. А кто такой ВВ Путин? Написано даже без пробела. После В точка. Может это некто Василий Путин или Виктор Путин? А где отчество? Это ведь документы и законы высшей государственной важности, влияющие на судьбу всех людей страны. На некоторых указах президента стоят штрих-коды США. На первой странице законов и указов стоит штрих-код. База документов на сайте официальном сайт президента www.kremlin.ru Кому принадлежат указы, почему стоит штрих-код США. Проверить штрих-код можно в интернете. В интернете существует множество программ. Можно просто в поисковике набрать распознаватель штрих-кодов. На сайте Кремля отсутствует паспорт президента. Отсутствует возможность идентифицировать подпись президента РФ. И мы не можем сверить подпись в паспорте и на документе. И не можем установить лицо, подписавшее документ. Какая из этих подписей настоящая? Вот тут видим, да? Что несколько подписей есть. Вот такая, вот такая... Вот такая. Путин ВВ. Путин ВВ. Подпись Путина в 2006. Подпись Путина в 2007. Лицо президента. Согласно учебникам и практикам по судебной медицине и криминалистике, ушные раковины также индивидуальны и неизменны, как и отпечатки пальцев. Форма ужных раковин формируется на 56-й день после зачатия и остается неизменной всю жизнь, <coughs> несмотря на болезни, набор или потерю веса и так далее. Посмотрите на уши нашего президента и найдите, как в игре 10 отличий, и ответьте, кто из них реальный президент. Как мы видим, все они отличаются друг от друга. Судя по картинкам, с 2000 по 2017 год уши у президента менялись три раза, практически каждые шесть лет. И срок правления по конституции тоже 6 лет. Прямо случайное совпадение. Что интересно, если изучить в интернете указы президента, то есть такая закономерность. Печать гербовая, синяя, и та поддельная, не соответствующая ГОСТу. И роспись В. Путина, и бланк соответствующий закону появляется только на указах, которые не влияют на государство. Например, указ о награде дяди Васи, о выкопанной тонне картофеля. Как только появляется указ государственной важности, то тут или нету ни подписи, ни печати, или есть подпись без печати и без имени. Странно, да? Может, твой Путин боится подписывать, ибо знает, что ему грозит за незаконное пребывание на посту президента. И так он снимает с себя ответственность. Сравните оформление благодарности и указ о назначении верховного судьи. Вот мы видим, как оформлена благодарность от президента. Сейчас увеличим еще. Видим, да, гербовая печать, подпись, тоже В. Путин, да. Москва, Кремль и указ о назначении судей. Видим опять штампик канцелярия и В. Путин без подписи присутствует у нас. Что я могу? А как удостовериться гражданину в том, что указ действительно подписан и стоит печать? Что указ действительно вступил в силу законным образом, а не с помощью давления и обмана и подкупа? Если в самом Кремле это всего лишь база проектов, то где я как гражданин могу посмотреть интересующий меня указ? Где копии, сканы оригиналов, доступные для ознакомления всем гражданам? Государство – это народ. Народ – это совокупность человеков. Согласно Конституции статьи 2, я как человек имею высшую ценность. Согласно статьи 3 Конституции РФ, я как человек являюсь представителем народа и единственным источником власти и суверенитета. И согласно статье 24.2 Конституции РФ, я имею абсолютное право требовать документы и основания от любых лиц, затрагивающих мои права и свободы. Поэтому могу требовать предоставить мне любой запрашиваемый мною, мною указ, документ и так далее, оформленный в соответствии с ГОСТ Р-630-2003 э, с подписью президента, с копией паспорта президента, для сверки росписи, его полный ФИО гербовой печатью по ГОСТ 51511 Р2001, или его скан, или ссылку на базу правильно оформленных законов, указов. Невыполнение моего требования будет являться нарушением Конституции высшего основного закона страны и будет преследоваться по закону. Президент РФ Б.Н. Ельцин и В.В. Путин недействительны, потому что так, еще уменьшим. президент РФ мог появиться только после 26 декабря 2001 года согласно проекта Конституции Российской Федерации статьи 81 2. президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающей в Российской Федерации не менее 10 лет. Согласно закону 2094-1 о переименовании РСФСР в РФ 26 декабря 1991 года считается датой образования РФ. 91 год плюс 10 лет получаем 2001 год, то есть первый президент РФ мог появиться только после 26 декабря 2001 года. Борис Ельцин был инаугурирован, инаугурован 9 августа 1996 года на должность президента РФ. В. Путин стал президентом РФ 7 мая 2000 года, что также не попадает, не попадает под дату 26.12.2001 и под статью 81. Часть 2 проекта Конституции РФ. Таким образом, Борис Ельцин и Путин как в пространстве, так и во времени не могли и не могут быть президентами РФ. На сайте Кремля отсутствует паспорт президента РФ. Невозможно идентифицировать его подпись и личность. Так, Сейчас посмотрим. Так, продолжаем. Ельцин отстранен от должности Конституционным судом. 21 сентября 1993 года Конституционный суд признал изданный Ельцином указ номер 1400 несоответствующим Конституции и квалифицировал решение президента РФ Бориса Ельцина 21 сентября. 1991 -го года как неконституционное и как государственный переворот. Заключение Конституционного суда означало, с момента подписания указа номер 1400 и выступления по телевидению, то есть 21 сентября 1993 -го года, с 20.00 часов по московскому времени, строго юридически Ельцин уже не являлся президентом Российской Федерации. Поскольку его полномочия, как это зафиксировано в Конституции, прекратились немедленно, автоматически. С этого момента, то есть с 21 сентября 1993 года, с 20.00 Борис Ельцин становился просто гражданином Российской Федерации и любые его распоряжения де юре уже не могли считаться законными. Все дальнейшие действия совершал уже не президент страны, а просто гражданин Ельцин. Так, все, дошли мы, прочитали один пункт, дошли до второго, на этом мы заканчиваем этот видеоролик, и следующий пункт озвучим в следующем ролике, чтобы нам по времени сильно долго не занимать. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, следите за развитием событий, повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч!